приятного просмотра Давай, тогда чем мы в модели сначала? ну то есть как ты что хочешь сначала разобрать переменные затраты вот здесь вот. смотри угу. получается очень лютая сумма да? за счет чего она получается за счет того что вот эти четыре процента я плачу только с новых клиентов вот эти два процента я плачу только с постоянных клиентов угу. вот это я плачу только с тех процедур которые врач сделал вот эти только с тех, которые сделал эстетист. Себестоимость препаратов у меня у эстетиста и у врача разная, но в среднем я как бы поставил. Себестоимость косметики у меня только по косметике, по рознице. И премия за продажу косметики у меня только с розницей. Отсюда возникнет вопрос, что нужно этот файл ну, переделать в соответствии с моими нюансами. Тогда это будет как рассчитаться сейчас вот это все считается от э, валовой прибыли ну, от, от выручки да, переменные да. расходы 127 <свеч> процентов да? ну что-то у тебя хреновый бизнес <свеч> каждые 100 рублей зашло 127 вышло Ну в таком смысле конечно потому что это не так, так считается а, давай я тогда сейчас твоими руками это все сделаю Заводи плюсик справа снизу такой плюс есть. Это нужно чтобы добавить новую вкладку. Да. Угу. Вот а сюда заводи. А, ну сейчас, допустим сейчас, заводи три. Как черт. это у меня сейчас? Подожди секунду, я тебе сейчас сразу же сделаю, угу. чтобы ориентироваться. Ну, вот а тут у тебя прям нажалки сразу есть да То есть, вот у меня это вот выручка и да здесь поехали ну допустим как это может быть выручка это да там 5 миллионов Не, давай давай я тебе это э, по-другому сейчас чтобы в нашу штуку ее впихнуть потом вот смотри, у тебя получается есть у Сруга врачи, да, сделай еще две строчки вниз. Я сказать сейчас, смотри, на цифрах распишу, чтобы ты понял. О чем да, ты. Не, я понял, все, можешь это представь, что я уже все понял там ну на видео. Приятно делать. да, да, просто... просто слушайся мне и все. Вот, оказание услуг врачей, сделай две строчки вниз. Ну, пустые, добавь. После врачей, да? Да. И, ну и просто, да, и... Ну, и, и... Да, окей. А, потом, ну сразу пиши тут средний чек а, по врачам. А, ну да, и напиши по врачам, чтобы мы сейчас тоже, мы сейчас и по эстетисты тоже будем самое делать. А, потом количество чеков получается. Вот, и, и получается, что у нас там, себестоимость, э, а, да, третью надо строчку еще добавить, себестоимость, э, ну, себестоимость чека, что ли, да, назовем его, ну, или, а, ну, или продажи, да. Смотри по, этому, по терминам, как тебе удобнее, потому что ты там, видимо, учился где-то уже. Вот, и давай, допустим, средних чеков сколько по этим... По услугам врачам сколько их вообще бывает там чтобы... да это тоже туда копирую. А, и все у тебя две услуги получается или сколько косметика вот еще розница вот давай ее тоже добавим тоже три штуки туда вниз добавляй а, ну и давай сколько средних чеков у тебя сколько количество продаж ну я сейчас образно пока проставлю то есть вот здесь вот у меня 20. Сделать, получается, сделай еще вот где оказание услуг еще ниже и напиши прям себестоимость. Где себестоимость? Вот где оказание услуг врача себестоимость и валовая прибыль по врачам получится. Еще две строчки ниже тебе нужно будет сделать. Вот где оказание услуги врачи, еще две строчки ниже добавь. Да, но ну их лучше вот, где оказание услуги врача, лучше их вот, ну, прям под нее передвинуть. А, да, вот так. И, ну, напиши, вот где шестая, шесто, шестая строчка, напиши себестоимость. У нас же есть себестоимость. А, ну, там проценты будем ставить. Тут напиши себестоимость, ну, и того. Вот, и. А тут напиши валовая прибыль по врачам. Вот. И давай сделаем, да, например. Ну, давай сейчас примерно сделаем, тогда накидаем средних чеков, например, у нас. Ну, просто, чтобы мы сейчас перемножалки сразу сделали там, а потом ты скопируешь формулу. Да, 20 тысяч, да, вот это? Да, количество продаж. А, там 200. Ага, себестоимость. 50%. Стоимость продаж у меня примерно 23%. Поним. Ну вот пиши 23 процента прям процент ага. вот и все тогда получается оказание услуг ну b5 пиши бы ну, 5 вставай и пиши равно равно вот эти вот 20 умножить на 200 <связь> и того себестоимость равно вот эти 4 миллиона умножаем 25 да, 23. Ага, вот И эти можешь сразу тогда вот где прям с 4 миллиона. Не а, ну да, только там себестоимость врача. А, валовая прибыль врача, а тут валовая прибыль. О, почему так? Эстет... Эстетисты. Напиши. А13, напиши а, 200. А... Не, я туда копирую, все нормально. Угу. Это на маке, потому что там например, ты включаешь на английском. Так, Такая... так, так вот. здесь Или желтым цветом 20, 200 и. Ну, короче, желтым цветом это ну, то, что типа мы Я меня... здесь не повыше. По-моему, здесь в районе вот вот так то же самое по продажам косметики сделай ну типа вот, типа вот такого mm -hmm. так и давай в общую сделаем выручку получается Ну, наверное тогда нужно тут тоже добавить все 5 нет а, да да общая себестоимость получается и они они не не копируй, не копируй. а да, тебя да, да. да, Так, а вот с этим как поступить? Средний чек получается. Количество чеков у тебя 350 получилось. А вот где средний чек напиши равно? Стоп, смотри. С, э, вот М -м, Сейчас скажу. У меня один и тот же человек может быть здесь, здесь и здесь. Но один и тот же покупатель. То есть он может ко мне прийти к врачу. Он же пойти потом к эстетисту, и он же купить потом косметики. Ну, ничего страшного, это абстракция такая будет у нас. Вот. То есть это просто это... 350, каких-то вот продаж вот по этим вот делам. Да, прод... ну да, продажи. это не какие. Угу. У нас продажи, типа, в каждом направлении отдельные, типа, будет. А -а -а. Вот где у тебя средний чек 31 тысяча, нажми туда, вот где 31, напиши равно. Ну, удали все, да, равно. А вот эти 4 восемьсот выручку. Да, делить на 350. Супер. Вот. Себестоимость продаж тебе нужно проценты. А, у нас себестоимость продаж получается. У нас там а, сумма написана. Так что а, ну, напиши равно. А, миллион. Ну, равно вот этот миллион сто двадцать пять. Да, вот это. Делить на 350. Окей. Okay. Так. Здесь она в цифрах получается. Здесь в процентах, а тут в целях, циф... а тут в рублях. Типа, да? <связывающие> да, да, да, да, да. И напиши вот сверху факт. И сейчас зайди в переменный затрат. Нет, в рентабельности надо зайти. Вот, где средний чек, нажми на него равно. Равно заходи вот в наш лист, который мы делаем. Вот, да, средний человек, То же самое по себестоимости, равно. Угу. Может, тебя ученики взять? Это финансовый учет прибыльный бизнес? Количество заявок Прибыльный, меньше. да? Так, количество. Месяц, э, пока не трогай кольца заявку, мы с ними не разобрались еще. <с так, <с так, так, так. Смотри, покупок в месяц делай. Вот где 140. Ну равно, и те, те 350 тебе надо забрать. Ну, дело, дело, сейчас разберем не это. Ты же помнишь, я на 20 шагов перед Вверх там блесни, чтобы оно это период перешло. Окей. Mm -hmm. okay. Так, а затраты на маркетинг у тебя нету, да? Сколько ты тратишь на маркетинг плюс-минус в месяц? Ну no, вот же. Ah, а, 223 mm – -hmm. это твоя сумма, да? Mm -hmm. <свht> <свht> <свht> так, <свht> а что ты говоришь, <свht> что <свht> вот затраты на привлечение они у тебя в переменных тоже учтены, что ли? Нет, научил в прямых, вот они. А, но ну, тебе нужно удалить их отсюда. Ну то есть они два раза сейчас посчитаны и там и там. Тебе либо тут, либо ну либо тут удалять, ну где в рентабельности ноль ставить. Где? Вот смотри, у тебя в рентабельности сейчас стоит цифра. Вот, ну ставь затраты на привлечение 0 тогда. Uh -huh. Ну ладно. А, потому что нам два раза у тебя, не понял, да? Так, и смотри, угу. получается, вот средний чек, вот этот количество покупок в месяц, ну выдели, ну вот эти вот все штуки, и растения как бы вправо, где гипотеза. Да, выдели, да, и вправо, ага, вот так, все круто. А, и получается, вот смотри, тебе в листе 12 надо будет гипотезу написать, ну что ты планируешь сделать. Понял, да? Что надо делать? Угу. Вот. И что там еще говорил ты по переменным затратам? У тебя какая-то штука там? Ну вот же, вот это вот все, вот эти проценты. А, а налог 1 процент со всей выручки платишь, да? Угу. А, окей, тогда вот скопируй вот это вот, где процент менеджеру начинается и заканчивается преми премия за продажу косметики. Ну, два столбика скопируй. Нет, наименование и процент. Да, вот эту. Угу. Копируй. И вот давай в наш лист 12 куда-нибудь. Его там чуть правее воткнем. Угу. Вот. И что у тебя? Процент менеджер по новым счетам. Новым? По, новым. по постоянным. Ага, а он, получается, у тебя три, ну, три вида деятельности – врачи, статисты и… Три вида премии. И три вида премии у него. Да, здесь еще история, так выручка по новым клиентам, выручка по постоянным… А это договора <м Soon> у тебя как? Продажи. Что? Что? А это у тебя, ну, выручка по новым клиентам, по врачам или по оказанию, ну, вот, эстетисты? По всем, по, по всем, поэтому, поэтому. А доля у тебя постоянных клиентов какая? 70%. Ну вот, пиши выручка по постоянным клиентам 70 процентов. Не, ну она же не всегда, она же туда-сюда плавать Но мы и будем планировать гипотезу другую. Типа сейчас 70, мы хотим, чтобы ну, больше или меньше ну, было. Почему я сюда не могу цифры написать абсолютно? абсолютно. А с капаном клиентом 30%, ну типа объем. Напиши 30%, а ниже 70%. Ну почему, почему так-то, если я могу сюда написать конкретные цифры? Ну, фактически. А Мы их будем менять. Вот, и выручку подними. Просто тогда слушай меня, сейчас поймешь. Выручку по новым клиентам подними чуть выше. А, ну, одну только ее, чтобы у нас, да, строчка была внизу. И напиши в G5, напиши равно. Нет, в G5, ага, равно. А, что у нас получается? По врачам вот 4 миллиона. Ага, 4 миллиона умножить на 30%. А, ну да, да. Нужно 30 Ага. Все. То же самое тебе нужно по выручка по ПК. А, ну напиши доля. Ну вот где выручка по новым клиентам доля. А, ну как бы, ну типа это доля, а это сумма. Доля по новым клиентам. Выручка. Ага. Все супер выручка О. да то же самое по сути эти надо сложить тебе и Может, на 70 процентов угу. ну и тоже напиши сверху факт Факт, а чуть про гипотеза Че тебе нравится составлять эту штуку? Ну да, я этот. Но только этим и занимался и больше ничем. Надо чуть-чуть зарабатывать. Только да, только деньги которые тебе приносят. Ну да, надо план составить и ну как бы это все составил и идешь выполняешь. Вот Круто. Здесь косметики. Начинается. А продажи косметики ты просто свало получаешь, да? Да. Просто свало продажи косметики. Да. Ага. Ну все, и тогда получается... Сколько Когда у... это, не надо. Когда это не надо. Ну да, да. А, и получается, напиши про... Ну, как бы... Э, ну, типа процент менеджера с новых клиентов 4%. А, процента, и тебе как бы ниже надо будет него, чтобы у тебя сумма получилась. Да, то есть каждую да. надо вниз. Ага. Вот и про часть процент менеджер по нам клиентам 4 умножить вот на выручку на вот это на миллион триста до менеджер по этим ПК. да это опять же здесь смотри какая есть история я вот этот процент получу с, до, ну, с определенного объема ну, прогрессивный процент понимаешь да? то есть если это меньше определенного значения то это уже не 4 там а 3 Если еще меньше что 2 но ну, мы сейчас по факту взяли 4 потому что это факт если там гипотезу мы будем строить что они мало продадут, поставим 3 процента мы же гипотезу будем другую ставить Ладно, то есть для нас процент протестирующий, да. но он похоже в контейнери. Здесь получается вот это. Здесь получается. Себестоимость препаратов. Мы же уже сделали их в себестоимости. Или нет, то есть не надо здесь ничего писать. Но она два раза будет у тебя и в себестоимость Ну да, вот себестоимость продажи ты же сделал. Резервируемую просто надо, правильно? Почему она же уже учитывается в переменную в этой в рентабельности. То есть ты пойми, что если ты брентабельность запишешь в переменные расходы, то нет. она повторится. Вот премию за продажу косметики это тоже учитывается. Вот, а эту штуку тогда препараты вот эти удали, но ну, они нам, ну, они уже у нас учтены так. Угу. Так, а этот грох, ну, то есть она не нужна. Вот, и смотри, тебе нужно и того. Ну, напиши там и того премия сотрудникам. Так, и, ну, почитай количество. Тут, ну, не премия лучше. Вот как будет. хочешь. ну, я уже столько наслышался, что ты хоть енотами-то назови меня, будет пофигу. Угу. Так, вот, я эту штуку сюда складываю. Ты мне просто начал тогда, там, переменные, постоянные, прямые. Некоторые же все по-разному, короче, эту штуку делают. Так, напиши... Не, я... Эй, у тебя вот здесь вот написаны прямые да. а, в самой вот в этом табличке вот здесь да у тебя прямые другое значение имеет про это пойми что я эти штуки делал в разном состоянии ума ну, ладно, ладно. так напиши а, пи, а, про, ну, проц, а, как, процент от выручки от этого, угу. Все, напиши равно вот эти 800, делить на на 4 миллиона. Да, вот это. И сделай процент. Супер. Заходи в переменные, да, переменные затраты. Нет, ты нет, не, не, ты что сделал? Ты, ну, ты прям... Нет, нет во-первых, удаляй только желтое. Ну, то есть там же формулы внутри прописаны. Вот. Ну и номинование тоже удаляй. Ну и тут напиши процент сотрудников, ну, вот как ты там написал. Да. Ага. И вот этот вот 1783, ты как бы напиши равно. Uh -huh. То есть оттуда бери. Uh -huh. Да, чтобы у нас было это красиво все. Вот. Ну и гипотезу. У тебя тоже один процент по сути. И гипотезу. Ну, тоже ставь равно. И там тоже возьми рядышком просто. Ну, пустой. Я тут процент тут равно. Короче, запустили. Так, напиши: вот, где D5 равно. <и> да, равно и заходи в наш суперлист 12 М -м -м. и вот рядышком где h 20 да вот сюда все интер ага, супер так э -э все мы технически всю эту штуку которая у тебя была в плаве сделали Uh, тыкни переменные затраты. Uh, зайди, вот где 48, е uh, 4 зайди. И е 4 у тебя, тыкни на нее прям на 48 500. Uh -huh. Так, D4. Uh, put, uh, сделай здесь букву, букву M. Да, yeah, интеркл. Все, потому что это не то скопировал то есть у тебя по нолям же там все еще ага, супер так давай дальше да все ну понял аналогию что тебе надо делать сейчас да понял теперь получается что вот это вот у меня называется да, супер -лист. так и он у меня где находится здесь и находится ну да, он у тебя в переменные, в рентабельность автоматом падает, так что ну, все good. То есть тебе вот здесь гипотезу надо будет ну, в прямых затратах сделать и заполнить суперлист вот этот по гипотезе. Ну, то есть ты туда формулы перетяни, вот сделай, знаешь как, то, что ты же вот здесь вот тоже сделал э, вот 30% и 70% э, ну залезь желтым, короче, что то изменяешь. И просто протяни туда. Вот, короче, чего надо вбивать. Вот здесь у тебя, например, там, себестоимость продаж там. Вот где изменяешь, заполни, заполни желтым. Как бы отведи все и туда пере, ну, пере, это, переведи. И ты поймешь, а, что надо а, Сейчас штуку надо добавить. Вот. Вот. Все. За желтым, желтым что нужно. Ну, то, что ты изменяешь. Вот, вот это. Нет. У тебя же, допустим, ты изменяешь. Средний чек у врачей. в процессе работы, я понял. Да, то есть выдели вот эти 20 тысяч двести двадцать три процента, выдели и желтым залей. А, все, понятно. То есть понятно. Ты их меняешь, А остальное все по формулам. Да, вот залей желтым. Все, ну, круто. Угу. Так, и выдели, получается, полностью ну, все цифры с B4 до конца там. B4 да, обведи. Вот, и за хвостик их туда вправо перелезть, ну, ну, как бы передвинь. Вот, и да, во, круто. Все, и тут поменяешь гипотезу свою. То же самое вот здесь, где у тебя проценты, вот эти, вот где 30 и 70% чуть правее. Их тоже желтым выдели и точно так же растяни их туда направо. Uh -huh. Так, супер. Вот все, выделяй их тоже туда вправо. А что ты это зачем? Это у тебя все нормально. Вот так. Да, то есть выделяй их и вправо листай. Uh -huh. И тут, получается, тебе тоже надо изменить. То есть ты будешь думать, ага, процент, доля выручки новых клиентов впадет, доля... Там постоянно ну или наоборот, ну то есть вот такую штуку. То есть у тебя здесь изменится и в прямых затратах тоже. Ты, там если у тебя повторится все то так же, если нет, там кого нибудь наймешь уволишь что тогда добавляй там или более приб... ну, прибавляй. прибавляй. Mm -hmm. Тогда здесь надо вот так поставить премия. Вот. Да, вот так. Ну типа вот так получается тогда. Угу. Угу. Понятно. понятно. Так, но ну с этим сделаешь. Да, сделаешь гипотезы, какие планируешь. И в задаче это распишешь. Смотри, еще у меня здесь это сделал. Сделаю. Это сделаю. Это сделаю. Тут все понятно. Тюк. Нехилый итог, конечно. А ну, почему я... здесь у меня. Я... Почему я... у меня здесь стоит 270? Почему я... на миллион больше? Что у меня тут изменено? И мы затраты не ты же там пустота у тебя. А вот здесь, да? Да. А, ну типа вот так вот сейчас должно быть. Типа, сейчас вот так вот делаю да и все должно быть идентично меняется у меняется да да а, это, и да у тебя будет сразу план факт там отображен сейчас у тебя одни и те же цифры по сути угу. все понял что сейчас сделать надо тогда гипотезы прописать исходя ну, из... Цифра сначала, цифра, тогда из этого потом задачи появятся. Да? да, да, функционал там еще, помнишь, надо расписать. Функционал помню, да. То есть сейчас получается первое, что сделать, это прописать гипотезу, типа, к чему ну, и ну, вообще, вообще не, не гипотезу, первое, что нужно сделать, это конкретные данные вот сюда поставить. Ну да, Значит, да, вот да. Здесь уже процентов да пополизировать, там, напиши ну, типа, да, вот вот. угу, угу. ну, и гипотезу проставить само собой. здесь да, ну, и гипотезу, да. угу. это, получается здесь. То есть, надо, она подтянется. Да. здесь самое все факт сделал соответственно, вот это надо сделать и все. Остальное ну, все стань, самом... прям по шагам. Угу. Все, понял. Здесь пока ничего не делают. Почему? Ты здесь доходы расходы что, не ведешь, что ли? Ну, пока в смысле не ведешь. Ну, сейчас вот. пока не веду. Ну, за вчерашний день не записывал сюда ничего. Запиши. Ладно. Это обязательно, это два крыла: финмодель модели, фин учет. То есть, если мы одно будем делать, но ну, ну на планируем мы себе там миллиона, как мы потом посмотрим, что мы его вообще заработали или нет? Ладно, ладно. Ты сейчас веселый такой на планируешь там? Можем и не заработать, как бы, то есть, то есть, нам надо отслеживать и там и тут. Ладно. Ну что, как в целом тебе вот это все расписали же, да, все закрыли вопросы, которые... Все, все, сейчас понятно. Все, пошел делать. Смотри, сейчас мы вот эти все цифры выведем, там тебя поставим, чтобы ты мог доходы-расходы забивать. И все, и надо будет прям по задачам долбить, чтобы у нас результат ну, получился. Ну хорошо. Угу. Так, ну что, рад, что вот, э, по сути, это урок такой, да, там, тем, кто тоже, да, там, типа, у меня там много продуктов, там. У меня много мотиваций, то есть, ну, пофигу, все равно все в один процент там сводится. Uh -huh. да. другим, будет. другим будет на заметку. Все, ладно, Сергей, тогда давай, связи пока. там, следующий раз тоже планируй тогда со мной сам. Да, хорошо. Это сегодня просто с 12 что-то вылетели и все. И да, Смещается нормально, главное, что все равно подловились. Ничего такого. Все, давай, пока-пока. Пока-пока.